Никаких изменений сейчас, в принципе, с прошедшего дня я не заметил. И вот что мы имеем сейчас в Луганске. Границы закреплены по-прежнему между станицей Луганска и Макарова и между счастьем и Веселой горой. Остатки вооруженных сил Украины между населенными пунктами Белая и Лутугина содержатся на самообеспечении в таком вот полном блокированном котле. Не имеют возможности они прорваться, нет у них запаса горюч смашных материалов нету боекомплектов и террор они с этих позиций практически не ведут оставляют минимальное количество э, своих боеприпасов для того, чтобы в будущем спастись с помощью этого боекомплекта экономят, очень сильно экономят ну что, сейчас мы видим, что на всех позициях Украина везде экономит кто-то экономит газ кто-то экономит уголь а остатки вооруженных сил экономят патроны Тенденция идет такова, что приходится Украине экономить. То же самое касается блокированного котла севернее Красного Луча. Здесь остатки э, тоже некоторых вооруженных формирований присутствуют. выросшиеся опять же со стороны аэропорта, объединившись где-то как-то, пройдя. Дальше они не имеют возможности пройти. Тем более, прекрасно знать, что выход у них в один конец и все Попыток они таких не предпринимают. Ждут либо распоряжений каких-то, либо разрабатывается план по... Но ну, они же со своей стороны не надеются же сдаваться, да, и погибнуть они тоже не хотят. Вот разрабатывают. Но ну, возможностей у них таких нет. На красный луч пойти это самоубийство, это понятно. Обратно возвращаться к своим хлопцам, которыми они разделились по трассе Н-21, это тоже самоубийство. Они даже до Лутуги не дойдут. Они перед Успенкой все растеряют всю свою мощь и будут вылавливаться уже поодиночке. Не выдвигаются они. Ну и опять же, ополченцы, в свою очередь, их не трогают, не ликвидируют. Хотя их стоило бы разоружить, на мой взгляд. Но разоружить это значит взять сразу же их плен, а в плену и так достаточно украинских военных. Обмен происходит, он вяло текущий, медленный, но тем не менее он происходит. Как только этим обменом займутся, ребята придут восстановленные и займутся этими котлами. Да, это вот, знаете, не доходят руки. И есть вторая причина, помимо того, что не доходят руки, что, ну, накладенько их содержать. Финансы поют романсы. Вооруженные силы Украины, остатки различных частей, я так понимаю, здесь многонациональный сбор, это остатки бывшего, самого первого Южного Котла. Все их побраты мы уже пришли на Донбасс и на Донбассе и остались. А вот они здесь решили, что мы тоже останемся. Но выбрали они немножко другой способ. С немножко другим подтекстом. Остаться на Донбассе. В роли живых. Потому что поставить цель на Донбасс, прийти и остаться на Донбассе. Закрепив там украинскую власть или что там, украинскую оккупацию или украинское там влияние. Вот эти ребята решили, что в принципе мы согласны остаться на Донбассе. Мы сюда с этой целью пришли, но живыми. Вот они живыми и выживают как могут. Много у них там извращений, я уверен, что много казусов, много смешных уже историй. Я думаю, они уже даже и подружились вот, в каком то таком вот э, соотношении. Немного дружат. Амвросиевка. Здесь котел был вокруг Амвросиевки недавяче ликвидирован. Это был самый, один из самых больших котлов. Здесь было около 5000 военных. Все они либо были захвачены в плен, либо перешли на территорию Российской Федерации, попросили убежища, либо были ликвидированы. Думаю, последние совершили ошибку в том, что они не посоветовались все-таки с теми ребятами, которые контролируют эту территорию. На эту ошибку сейчас могут нарваться и остатки вот этих вооруженных сил, которые подошли вплотную к Кутейниково. Здесь они не выйдут. В Иловайск они не пойдут, а у них даже само имя Иловайск уже... Просто волосы дыбом становятся от этого названия. Э, в Моспин они тоже побывали. Э, как бы пойти проведать могилки своих побратимов, они тоже не желают. Но они немножко перекатились поближе вот к Кутейникову. С какой целью, я не знаю. Решили все-таки что-то делать. Потому что бездействие, наверное, их бесит. Мало того, были саботажи какие-то небольшие или перестрелки. Или просто там одна разведка боем со стороны армии Новороссии проведена была вот в этом гарнизончике э, остатка, остаток окруженных, э, их уже заставило задуматься, напугаться, зашарашиться и решили, все-таки приняли решение, что бездействие хуже каких-либо действий. Боевых действий они предпринимать не могут, а вот каких-то передислоцирования они на это посчитали, что способны. Конечно, я бы на их месте по-другому бы поступил, если бы они решили так. Я бы все-таки отправил бы в разведку несколько легковушек, если у них есть такие по бездорожью. Проверил бы, как выйти к трассе, потому что сама трасса от Старобешева к Донецку, она контролируется ополчением, но можно было бы выбрать момент, когда можно было ее пересечь, свалить и потихонечку вырваться к ближайшим, допустим, своим хунтовским войскам к Александровке. Да, небольшой такой поход, трехдневный, но это можно было организовать бы, если бы они это желали. Безграмотно поступают, э очень большой риск есть, но вот сюда они заходят все глубже и глубже, это котел. И здесь все жарче и жарче им будет. Не получится у них здесь как-то уже освободиться. Не вижу у них возможности воссоединиться со своими войсками. И боеспособность они теряют с каждым днем. На самом деле. Потому что боеспособность зависит не только от обучения, а еще и от боекомплекта. А у них он не пополняется. Граница, закрепленная вот возле Новоласпы и Староласпы. Дальнейшего разрыва. Хунтовские войска не предприняли. Есть некоторые такие карманы. Вот примерно как вот этой возле немного юго-западнее Старомарьевки. Вот такие вот э, карманчики, они нейтральны. Ими могут воспользоваться обе стороны на самом деле. Но благоприятно ли воспользоваться э, таким вот котлом? Все зависит от поставленных задач. Он, с одной стороны, прикрывается некой линией фронта виртуальной из-за географических параметров. Здесь река Форсировать ее довольно проблематично и сложно. Хунтовские войска сюда не могут перейти, ополченцы а здесь не держат довольно приличных сил. Может быть несколько там каких-то своих дозорных и все. Но массированного перехода здесь не будет. Хунта решила прорваться к Тельманово, но она даже к первому барьеру подошла и уже получила отпор. И здесь образовался уже второй барьер. Поэтому у группировки украинских войск прорыв такой вот к границе с Российской Федерацией, не выходит пока. Либо она его призаморозила, либо они действительно не боеспособны Если, ребят, с одной стороны, у хунты действительно не хватает сил прорваться даже вот так, то о чем мы тогда можем говорить? О какой боеспособности армии? Украинская армия тогда, ну, если даже вот этого прорыва они не могут сделать, то, ну, тут... Говорится о нулевой боеспособности этой армии. Но есть и второй вариант. Может быть они не ставили смыслом здесь прорваться. Хотя они очень часто заверяли, что они хотят отделить южную группировку нашей армии Новороссии от северной группировки. Но они даже этого не сделали. И я так понимаю уже и не сделают. Не получится. Я могу пересечь две, э, вот два, две линии кордона несколько линий сопротивления, идти под артиллерийскими обстрелами, уже пристреленными, пересекать две дороги, по которым, если одна даже будет захвачена или какой-то кусочек, по второй будет снабжаться точно так же ополченцы. Э, довольно проблематично им это все это сделать, и если они на это не соглашаются, не потому, что они э, неэффективны, но ну, это мое первое мнение, я к нему придерживаюсь, а в принципе потому, что... Э, Решили как-то перебросить здесь или передислоцироваться, или просто вот занять эти войска, ждут приказа. Я не знаю почему, ребят, они этого не делают. Либо не могут, либо не хотят. Причину мы узнаем позже. Если не могут, тогда, в принципе, нам не стоит их бояться, а если не хотят, будем ждать дальнейшего их э, выжидания, растраты их сил. Не могу сказать, что у них сил немерено. Нет, не немерено. Маловастенько у них сил. Линия фронта возле Мариуполя остается без измены. Небольшие боестолкновения, закрепленные пункты кое-какие, э, контроль своеобразной территории, есть оперативный контроль, есть действительно на блокпостах, есть укрепрайоны, которым пользуются ополченцы. Все здесь по-разному происходит. Много очень хунтовских войск сюда, они все стекаются, потому что им кажется, что там ну, смелее немножко они стали, хунтовские войска в Мариуполе. И пытаются каким-то образом применять тот или иной вид артиллерии или реактивных систем. Отброшены были от населенного пункта Широкина к безымянное. Потом сейчас ополченцы коим образом контролируют некий населенный пункт Саханка. Тем самым отбрасывая хунтовские войска еще ближе к Мариуполю. Вот такие небольшие переходики мы их постоянно видим. Я знаю, что сузится эта линия фронта довольно-таки быстро, если пойдет сюда массированная атака с нашей стороны, армии Новороссии. Но армия Новороссии там немножко растянута. Э и занимается сейчас э немного другими делами. Сейчас вот решат с гуманитаркой, завтра ее выдадут. В принципе, руки развязаны уже. Э переформатируются, передислоцируются, подзарядятся уже. М -м Наверное, и подкрепились, и боекомплект свой сделали, и буду, будем видеть о очередном контрнаступлении. И он выстрелит там, где мы даже ожидать не будем. На самом деле, э, предсказывать э, не получится, ребят. Наши диверсионные группы, вы представляете, силу армии, хунты, мы можем сдерживать силами своих диверсионных разведывательных групп. Большая эффективность, на самом деле, в данной войне, вот этой гражданской, э, состоит из диверсионных групп. И сейчас на них э, максимальный вот упор сделал, сделали в генштабе армии Новороссии. Это довольно-таки эффективные группы. Они на самообеспечении, они самонезависимы. Их не надо обеспечивать там, большим количеством там, кормов, питания или комплектов. Нет, им выдается оружие, способное делать те или иные задачи. Если им не нужно штурмовать город, то им не нужен БТР. Если им нужен, там, э, допустим, просто вести э, обстрел какой-нибудь трассы и только исключительно... С целью там саботажа или сбивания логистики для хунты Выдаются там снайперские оружия Если там возле железнодорожных хвостов Выдаются там мухи или там фугасы Если, ну по-разному То есть на каждую диверсионно-разведительную группу Ставится определенная задача И в этой задаче у армии Новороссии Есть тот боекомплект и то снаряжение оборудования Которое им должны выдать У каждой из этих групп есть свои задачи Разведывательные, разрушительные э, Логистики, снабжения Снайперские, ну по-разному У каждой группы есть своя задача А армия Новороссии э, здесь э, как таковая и не присутствует, если в большом количестве считать, численном составе Здесь нет огромного количества личного состава Здесь есть, не знаю, там порядка 10-20 ДРГ наших и все Словить их проблематично Держивать фронт, прочесывать, у хунты просто нет таких резервов и близко а каким-нибудь огромными силами Все это потратить Ну овчинка выделки не стоит Зачем привлекать всю армию хунты Чтобы ликвидировать 10 ДРГ воросе Но это же тоже бессмысленно Если они все сюда ринутся Хунтята, а кто будет там на севере на востоке Вижу большую эффективность Огромнейшую эффективность К тому же у ребят есть точно так же Они могут пользоваться вот такими вот э, Нейтральными кармашками Для своих пополнений Либо для каких-нибудь Определенных целей Расположенные возле населенных пунктов, они имеют возможность и пользоваться медициной, либо пользоваться какими-нибудь э, запасами своих э, продовольственных продуктов и так далее и тому подобное. Но они просто неприметны, они не привлекают большого внимания. И им эти задачи легко выполнимы. К тому же диверсанты, они же не идут в открытый бой. Они просто приходят, делают диверсию и уходят. Докучаевск находится под контролем ополченцев. Хунта не покинула населенный пункт Александриновка. Не знаю, почему не покинула, но вот сложные они на подъем здесь. Наверное, их все-таки не поливали здесь и не посыпали артиллерией. Думаю, что в Докучаевске уже ребята сказали, давайте вы как с Коммунаровки или где-то недалеко э, принесите немножко, шугнем их. Давайте посмотрим, где расположена здесь хунта Она сидит здесь третий день Если там густонаселенный пункт, тогда все объясняется Применение артиллерии э, в этом плане невозможно Да, так и есть Александриновка все-таки густонаселенный частный сектор И разрушение его не годится Поэтому применения артиллерии нет Ну что ж, тогда здесь должна поработать бригада типа Мотороллы Да, частные сектора, маленькие дорожки Ну вот так вот Частные дома здесь расположены. Что ж, хунтовские войска можно выбить с помощью вот таких вот подразделений. Семеновского батальона, Славянского 1-2, не знаю, какого-нибудь. Э, думаю, здесь работка есть у Моторолы. Тем более, Моторола очень эффективно работает, когда тыл прикрыт нашими. Очень эффективно работает. А здесь действительно тыл прикрыт нашими со всех сторон. Здесь везде наши. И это небольшой, э, небольшой такой Иловайск-2 можно устроить для хунтят. Вот. Константиновка числится за ополченцами, и они отсюда уходить не собираются. Это юго-западная линия фронта по отношению к Донецку. Хунтовские войска решили подойти, немножко прижать, проверить к Марьинке. И вот к своим ликвидировать, наверное, Константиновку окружить. Э, ну что ж. Хунтовским войскам это удастся даже такой небольшой бригадой. Они могут это, в принципе, сделать. Но эффект у них будет отрицательный, потому что потерять пару танков или пару БТРов для них катастрофически разрушительно для бригады. Они не передвигаются без бронетехники. Будем наблюдать, что здесь происходит. Думаю, в ближайшее время увидим пару видео, как хунтовские войска были отбиты, а они постоянно отбиваются. Были отбиты под где-нибудь там под Маринкой или под Константиновкой и понесли потери в районе 1-2 БТР, 1-2 танка. Что у них тут есть, я не знаю. Просто пройти вот так вот, войсковым маршем, как они хотят, хунтята, да, красиво. Мы взяли Константиновку в окружение. Ну, пройдут, но они потеряют. Константиновка точно так же распрямят плечи, здесь подадут резервы, выгонят их нафиг. Они даже здесь не останутся, здесь выгонять некого будет. Хунтовские войска долго не задерживаются в тылу врага, если есть возможность отойти. Если нет возможности отойти, они остаются. Но если есть, они не остаются. Нам говорят, что с Пески, вот сейчас наше внимание приковано к аэропорту. Действительно, сейчас, в настоящее время, начиная еще с утра, вот сейчас, пол первого по украинскому времени, э серьезные боестолкновения идут в аэропорту. Туда привлечены огромная колонна бронетехники. Э здесь действительно идет сейчас большой пожар. Горит старый терминал, сильно горит. Не знаю еще причин его поджога, но горит сильно. Вот нам показывают, здесь обстрелов несколько есть э, Вот такие вот вещи И колонна бронетехники Мы можем только догадываться, где и как она пришла Откуда, почему И хотят ли они вырваться из аэропорта э, Вариантов несколько Смотрите, пески уже показывают, что контролируются ополченцами Не знаю, насколько достоверна эта информация Но здесь недавно были хунтята С довольно приличным количеством бронетехники Это раз Во-вторых, если это они решили помочь Спасти вот этих вот вояк наемников, а тут наемники действительно есть в аэропорту, то они незамедлительно примут попытку выйти из этого окружения. Поднадоело им, подзакончилось у них все, террор они выполнять не могут, а жизни спасать свои приходится. То есть, когда боевая задача у наемников э, нет средств для выполнения боевых задач, они просто отходят дальше, чтобы пополнить свои боекомплекты, запасы и так далее, чтобы дальше выполнять боевые задачи, но ну, не могут же они там с палками просто находиться, какие же это наемники, у них задача есть, есть время, сроки и задачи, на выполнение задач нужно то-то, то-то, надо там столько-то мин, столько-то там реактивных систем, столько-то там патронов к снайперским винтовкам, столько-то человек, а потери у них регулярны были, задачу они выполнять походу не могут, и опять же отсюда следует несколько вариантов, они либо хотят вырваться к своим в Авдеевку, Прорвать здесь определенный вот кордон и выдвинуться к своим вовдеевку, чтобы передислоцироваться. Потери, не потери, это уже их мало интересует. У них есть задача вырваться из этого большого-большого котла, который организовался в аэропорту. Либо их просто сейчас ликвидируют, второй вариант. И никуда не вырваться не хотят, они просто защищаются, перебегают и, и пугаются, сало просят и так далее. Но не знают, что делать. Спасать их никто не будет, это однозначно. Никаких вертолетиков туда с вертушками, как в американских фильмах, не привезут, чтобы спасти их прямо из горячей точки и вывести. Не будет этого ничего, к сожалению, для них. Ну вот, два варианта. Сейчас пока не могу понять, какой из этих вариантов. Если техника укровская, то они однозначно решили попытку предпринять... Вырваться из этого котла и оставить аэропорт. Если техника наша, их просто штурмуют, защищают и равняют с землей. И плевать на то, что там наемники, которых можно выгодно там поменять или заработать или так далее и тому подобное. Это тоже своеобразный правильный подход э, с точки зрения вот, принципе, безопасности города Донецка и логики ведения тактики и войны. Но неправильный, если там кто-то на них хотел заработать и какие-то сделки позаключал. Вот два момента. Будем Наблюдать за этой ситуацией. Сегодня мы обязательно получим много видео. Кстати, вот, э, ребята, момент, момент, где же оно у нас находится. Вот здесь они, да? Вот он. Видите, как он горит? Это Донецкий аэропорт. Вот сейчас он горит. И горит все больше и больше. Это старый терминал там горит. Вот даже здесь говорят все это. Дальше что мы имеем? Это самая горячая точка сейчас. В Есиноватой мы знаем, вчера были серьезные бои. Хунта выдвигалась к Пантелимоновке и Есиноватой, выдвигалась, чтобы нарушить снабжение трассы Е50 кусочка и от Горловки пытались перерезать, но красный партизан под ополченцами Хунта была отброшена обратно на свои рубежи и ведет свою привычную террористическую деятельность с помощью использования реактивных систем залпового огня по Макеевке, по Есиноватой. Потому что боев в городе они ни разу не добились успехов, попыток было предпринято уже штук 20-30. Даже однажды они на каком-то хлебном ларешке вешали э, свой флажок украинский, фотографировались. И, конечно же, Поросенок в своем твиттере написал, что я синовата наша». Ну, если они с этой целью заходили, то это очень болезненно и дорого выполнять такие заказы. Вот эти флешмобы стоят личным составу вооруженных сил Украины. Но, тем не менее, они их предпринимают, потому что некоторые работают на картинку, э, некоторые работают для террора, а некоторые вообще не понимают, зачем они там находятся в этой войне, Гибильной войне. Горловку они также терроризируют, терроризируют постоянно. Сейчас горловская группировка э, немного, э, ну, не могу сказать, что... У нее ослаблена вот э, возможность ее атаки с вот этой линии фронта. Нет, приходится сдерживать здесь линию фронта, гораздо большую. Потому что образовался своеобразный котел возле Дебальцева. Этот котел обязательно предпримет попытку, как вчера мы смотрели, по объединению вот этих вот войск вооруженных сил в Ждановке. Здесь боеспособная группировка, здесь военные. Не мобилизованные, здесь именно военные, которые служат в армии Украины. И она была небольшая, была, но, но она есть. И вот эти военные здесь периодически переходят, продвижение их было ограничено, они прекрасно понимали, что растягивание там, вот доходили они до каменки, вот немножко сюда вот, это все это ослабляло очень существенно их группировку, поэтому они опять скукожились в такой вот кусочек. Ликвидировать их было сложно очень, может быть были какие-то определенные договоренности, ну и содержать эту атару же самое проблематично. Теперь хунтовские войска с Дебальцево предпримят попытку выйти сюда, в Дебальцева, я так понимаю, они будут оставлять, и котел будет немножко глубже находиться, но уже сообща. Здесь есть свои плюсы, свои минусы. Личный состав хунтовской группировки увеличится, они автоматически возрастут в личном составе, и им будет казаться, что они возросли в силе. Второй момент. Чем больше здесь будет группировка, тем меньше желания будет у ополченцев э, их э, захватить. То есть будет только боестнокловение. Им кажется, что в пленных брать не будут. Почему? Предлагать разрушиться не будут. Почему? Потому что их содержать очень дорого. Чем больше хунтят, тем дороже они будут обходиться нам. Э, тоже они, Это для них это своеобразный козырь и такой формат защиты. Но есть и минуса. Они, можно сказать, если здесь были концентрированы бронетехникой и боекомплектом, то вот здесь они были сильно разряжены, как и бронетехникой, так тем более боекомплектом и пищевыми припасами своими. То с помощью воссоединения немножко вот эта вот группировка разбавит вот эти все запасы у группировки Дебальцевской. И получится такая более-менее большая, но расслабленная, не особо боевая группировка. Поэтому задачи, как только они воссоединятся, у них выполняться будут намного сложнее. Хотя их можно будет разбрасывать за счет того, что численный состав увеличился. Ну и не забываем, что здесь ребята, которые умеют воевать, это военные. Если они получат доступ к нормальному оружию, они, возможно, им будут и пользоваться. Постоянные терроры выполнять они способны будут. Если здесь еще есть э, много, я думаю, что есть, сведомитов, вот таких вот идейных фашистов, то террор неизбежен для близлежащих поселков с любых сторон, как и Горловки, как и Пантелемоновки, Шахтер, Тореск, Зугрес, Все это они будут терроризировать и не однажды, потому что фашистов там достаточно. Здесь тоже в ближайшее время армия Новороссии сконцентрирует свои удары, Половину у нас сразу нафиг положит там, как хотите, так и понимайте, положит, чтобы они нормально уже адекватно мыслили. Думаю, что выживут сильнейшие там, мобилизованные полягут и останутся в глупо этой дебильной войне, развязанной хунтой, а точнее пиндосовским госдепом. Ну, тем не менее, они отдают своей жизни не за свою какую-то землю, это они здесь даже не родились, и не за цели какой-то страны, которую они считают единой, нет, за цели там, вон, Макейнов, Батраков, Обманов, Керри и кого там еще там. И Псаки в очередной раз скажет, что ё-моё, трали-вали, нужны новые санкции, потому что Россия здесь что-то там эскалирует и убивает. Бред. Все это бред. Люди отдают свои жизни вот с украинской стороны... Вообще не за те ценности, которые преследовали даже изначально, там, на Майдане, на Евромайдане. Ну что, вот здесь вот, вот, скажи мне, солдат, если ты меня слышишь, вот, допустим, ты находишься под Еленовкой, ты был на Евромайдане, ты хотел, чтобы ты вступил в Европу, ты хотел за визы. Вот сейчас ты здесь какую цель преследуешь? Ты думаешь, что вот здесь, заняв населенный пункт э, Юно-Комунаровск, э, уничтожив э, жителей там, разбив их дома... Э, перестреляв их все огороды Ты этим добиваешься виз в Евросоюз что ли? Ну как это связано? Ну как ты можешь такой дебилизм у себя в голове держать? Че ты сюда приперся? Если ты хочешь пробить дорогу в Европу Бери свой танк иди упасть там По Польше блин, по границе Это то же самое Вот таким образом пробивать Че ты сюда приперся? Как ты мог поверить в эту бредятину от хунты Что здесь, применяя оружие на Донбассе Ты себе открываешь дорогу в Европу Кто тебе мог такое вдолбить И как ты мог себе в это поверить? Вот здесь они и останутся, к сожалению. Да. Что мы имеем дальше, ребята? Бригада Мозгового. Призрак. Первомайск. Ни разу у хунты ни разу не было ни одной возможности проникнуть в этот город. Здесь, в принципе, огромные руины. Каких-нибудь серьезных задач для обеспечения у хунты он не несет. Он стоит на перевязочной такой развязке некоторых дорог. Хунта предприняла попытку разреза, и вот со стороны Горского, вот с Попасной они вышли на Кашимоваху, Горская, попытку разреза и соединения своей северной группировкой над Капитановом, чтобы убрать возможность у мозгового и у бригады Призрак угрозу занятия лисичанского треугольника и вот больших таких населенных пунктов, как Северодонецк. Потом хунта почему-то остановила, в Кировске серьезные бои были, мы это видели, какие там разрушения, там был террор даже, там я бы не назвал это боями, это был террор местного населения. Вот что происходило в Кировске. Но хунта почему-то остановилась и решила пойти немножко ниже. Зачем они решили с севера зайти к Первомайску, мне еще непонятно, но решили вот так вот спуститься немножко. И вот возле сейчас некого населенного пункта Золотое идут... Определенные боестолкновения между нашими ребятами и карателями. Здесь мне действия их непонятны, но они присутствуют. Этими действиями воспользовались наши ребята и в генштабе, и пока хунтовские войска с большая часть, которая должна была заниматься дебальцевской задачей, вот они были переброшены сюда, выполнили здесь определенную задачу, ну а ребята, не размениваясь, взяли дебальцев в котел. Потери у хунты будут колоссальны в ближайшее-ближайшее время. И обязательно найдется какой-нибудь очередной раненый в дупу. Семен Семенченко или какой-нибудь там Супер Гусатый вуйка скажет, йо-моё, вот цей хлопец-то, вот цей там генерал Вата, який нам отдаст приказ, тогда вот пам'ятаєте, що мы попасну перейшли, перешли, мы могли тогда в дебальцева цю окружение, це вот, э, в общем, не допустить это окружение, а нам дал приказ. И скажет фамилия, вот он, вот он, Серко Иван Иванович, вот это он сказал нам идти на Попасную, и туда вот, до Мозгового. А мы могли тогда с... Дебальцева не дать окружить. И все. А ребята здесь погибнут. Погибнут. Сейчас уже вопрос с пленными решается. Видите, как он сложно решается. Даже хунта везде постоянно говорит, что пленные, да какие пленные? Она этим кишется, этим чешется, этим тешится и так далее и тому подобное, но не идет. От хунты зависит очень много в этих переговорах. Уже бы хотели, уже полторы недели прошло с 5 числа. Сегодня 14. -е. Уже очень много времени прошло, если бы хунта хотела поменять своих пленных, забрать, она бы давно это сделала уже, давно. Вы что не понимаете, что за 9 дней хунта с, меньше, там, меньше полусотни обменяла, там меньше сотни, а там тысячами идет вопрос. То есть эта хунта неоднозначно намекает что ли своим же солдатам, что ребята, мы пленными заниматься не хотим, это как-то фигня какая-то. Ну не хотим мы заниматься пленными, вот и все. Ну, ополченцы, если это воспримут, как им это воспринимать? Нужно ликвидировать все вооруженные силы. То есть сюда нужно просто накрыть, вытащить их, выгнать их на позиции. И потом всех ликвидировать, засыпать. 2-3 тысячи сразу смертей за один день у вооруженных сил Украины. Вот на вот это намекает. Потому что хунта их все равно забирать не собирается. Они им не ценны. Дебильная война на самом деле. Дебильные методы. Вот если бы у меня были мои бойцы в окружении, мои бойцы в пленами, да я бы не то что предпринял бы, я бы сразу бы занимался только этим вопросом. Не какими-нибудь атакующими или террористическими операциями по отношению к жителям Первомайска или Кировска. А занялся бы своими пленными, своими ребятами. А хунта этим не занимается. Вообще не занимается. 9 дней 50 обменов. 50 пленных обменяли. Это что, показатель что ли? А сколько? Вот посчитайте, умножьте. За 10 дней 50 человек. А там 1000. 10 умножить на 20. 200 дней? 200 дней хунта собирается менять пленных? 200 дней, ребят, полгода. Это значит, она собирается вообще их не менять. Вот такие вот, ребята, мы имеем данные на сегодняшний день. Вечером мы еще посмотрим, если будут какие-либо изменения. Но нас интересует сейчас Донецк. Аэропорт Донецка. Хунта оттуда будет либо выдвинута, если они с прорывом, сбоем решили выйти к Авдеевке, либо хунта будет там ликвидирована. Вот всего два варианта теперь осталось у хунты. Бои там идут серьезные. Вот они. Видите, как горит. И это прямой эфир. Это прямой эфир. Ну что ж, вечером продолжим обсуждение.